Первый сеанс одновременных мастер-классов стартовал в стенах высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ. Перед студентами выступили специалисты в сфере развлекательных медиа, парламентской и татарской журналистики. Целью данного цикла является максимальное погружение студентов в журналистское дело. До начала мы побывали на мастер-классах Резиды Макуева и Феликса Сандалова, чтобы узнать у спикеров, какую именно идею они хотят донести до студентов КФУ. Но поскольку я руковожу пресс-службой Государственного совета Республики Татарстан, в первую очередь я хотела бы рассказать ребятам, которые пришли сегодня на эту лекцию или мастер-класс, о том, чем занимается... О Государственный совет республики, чем занимаются депутаты, как они избираются. Ну, провести такой небольшой обучающий семинар о том, что такое парламент. У меня довольно простая идея. Вот. Она состоит из двух частей. То, что я буду рассказывать про новые медиа и новые форматы, которые они с собой принесли. С одной стороны, будем разбирать те плюсы, которые есть в этих форматах. И которые действительно облегчают жизнь журналистскому коллективу. А с другой стороны, о тех минусах, скорее, социального характера. Общение с профессионалами продлилось полтора часа. Будущих акул, пера и пиара интересовали многие аспекты деятельности. От юридических моментов до курьезных случаев из практики. В свою очередь, воодушевленные студенты школы журналистики высказали пожелание о том, каких спикеров они желают видеть в последующих мастер-классах. Я бы хотел встретиться с Максимом Шуруфудиновым, потому что, мне кажется, это более-менее реально. Человек из Казани и достиг таких успехов телевидение добрался до первого канала и теперь является ведущим ну, я бы хотела услышать мастер-класс от владимира познера потому что он очень э, хорошо проводит интервью а этот жанр меня интересует и я бы хотела узнать как именно он так аккуратно и тактично на такие щепетильные вопросы на этот ответ знаешь хотел бы увидеть познера вот там к лицом к лицу был уже на его мастер-классе, но большой зал, понимаешь, много людей. А вот так с Познером сесть и один на один поговорить было бы очень интересно.